Уважаемые будущие гости теплых деньков, в этом видео мы отвечаем на ваши вопросы, как забронировать номер и берем ли мы предоплату. Итак, если вы уже точно определились с датами и приняли решение отдыхать именно у нас, в уютном дворике теплые деньки, Николаевка, частный сектор, то вам необходимо внести предоплату, предварительно связавшись с нами любым удобным вам способом. Сразу хотелось бы сказать, что предоплата – это мера вынужденная, так как было много случаев, когда люди бронировали номера и в назначенный день не приезжали. Были даже такие случаи, когда мы встречали в аэропорту, а бронировавшие не откликались на табличку с именем. Именно поэтому с людей, которые впервые будут отдыхать у нас, мы берем символическую предоплату. В этом случае вы получаете уверенность в том, что вас ждут, и мы знаем, что вы приедете. Мы ценим и уважаем наших гостей и гарантируем, что после оплаты за 2 дня проживания номер, который вы заказали, будет свободен для вашего немедленного заселения. Если вам понравится и вы захотите еще приехать к нам отдыхать, предоплата не потребуется. Давайте рассмотрим варианты внесения предоплаты. После того, как вы связались с нами, любым удобным для вас способом, который вы можете выбрать на страничке нашего сайта в разделе «Контакты», и мы подтвердили наличие свободных номеров. У вас есть два способа внесения предоплаты. Первый способ это обычный почтовый перевод на имя и адрес Веры Васильевны, который указан на страничке нашего сайта в графе бронирования под этим видео. Вы сообщаете, что перевод отправлен, пишите сумму, имя и фамилию, и после получения нами перевода вы ждете, когда же вы сможете окунуться в прохладу уютного дворика ⁇ Теплые деньги ⁇ Второй способ более быстрый и простой ⁇ это перевод на Яндекс-кошелек. Для этого вы идете в ближайший связной, выбираете в терминале оплаты ⁇ Электронные деньги ⁇ Там вы находите яндекс деньги нажимаете, вводите номер кошелька, состоящий из 15 цифр, который указан на нашем сайте в графе бронирования и на страничке под этим видео. Внимательно проверяете, правильно ли вы ввели номер, подтверждаете и вставляете деньги в купюроприемник. Ждете распечатки чека. Если вы не ориентируетесь в электронных платежах, попросите помочь работников магазина, они вам не откажут. После этого вы сообщаете нам сумму и время платежа, и в течение нескольких минут деньги уже на нашем кошельке. А вам остается только ждать этих теплых и солнечных деньков в уютном дворике, теплые деньки в Николаевке, в Крыму.